Прежде чем мы приступим к поиску наших сегодняшних гостей, несколько, несколько позволю себе комментариев по поводу терапии тревожных расстройств в частности. Прежде всего хочется еще раз обратить участников сезона, кто был на 22, 21, 20 относительно не так давно, следующий тезис что вот я вот публиковал сегодня это в инстаграме о том, что не нужно относиться к терапии неврозов как в буквальном смысле к терапии все-таки если мы говорим о действительных, реальных и практических вещах да, то мы помогаем нашим клиентам адаптироваться к обстоятельствам, адаптироваться к реальности, адаптироваться к изменившимся, скажем так, жизненным событиям, адаптироваться и увидеть собственные, скажем так, ожидания, сценарии, принципы и. Не нужно выпиливать невротическую личность и пытаться продавать людям идею о неком избавлении от самого себя. Да? Потому что у всех у нас есть детство, у нас у всех есть определенные, скажем так, обстоятельства, в которых формировалась наша высшая нервная деятельность. Я сейчас не беру под этим термином центральную нервную систему и периферическую, она формировалась посредством генома и посредством физиологических процессов, которые запрограммированы в, нашей, в нашем генокоде. Я имею в виду, что у каждого из нас есть детство, которое формирует определенные особенности, да, помимо генетических, помимо наслед, наследуемых вот эти особенности, так сказать, мама, папа, я, и детство, и окружение формируют определенные паттерны, определенные ценности, определенные уязвимости, определенные склонности и определенное поведение. Потом оно, позвольте себе напомнить вам, да, оно становится выученным, сначала ребенок его тестирует, затем он получает определенные хорошие так сказать, результаты, и э, закрепляет это уже как форма поведения это вы часто называете характером значит э, помимо этих форм поведения безусловно ребенок копирует определенные паттерны поведения мамы папы и значимых для него лиц из окружающего мира ребенок учится и копирует реакции эмоциональное реагирование, поведенческие реакции в тех или иных обстоятельствах. Так складывается его так сказать, внутренняя конституция. И если человек так сказать, базово сложил определенные для себя ценности, определенные паттерны поведения, которые приводят его к защите от недопущений или к получению чего-либо, то мы с этими паттернами можем познакомиться в терапии, мы их можем увидеть, мы можем провести параллель. Вот сегодня у нас у девочки в группе был такой яркий очень инсайт, где она увидела, что она сегодня ведет себя ровно так же, как всегда вела себя в детстве. Эти все уязвимости надо знать, потому что все эти уязвимости, они не только являются э, вашими слабыми местами. Но и точно такие же уязвимости есть у ваших оппонентов, у ваших врагов, э, просто у ваших коллег, просто у людей вокруг, у ваших родственников и близких, и у детей. И имея правильное представление о формировании определенных личностных структур, так сказать, да, мы можем либо во благо, либо во благо работать с этим, либо выстраивать определенную политику, поведение, для того, чтобы привести человека к тому или иному результату. Как вы знаете, 23 сезона у нас не будет. И у меня большое количество людей, так сказать, скопилось, которые не жалуются на панические атаки, невроз такой ярко выраженный, что ли, но они очень хотят научиться в современном мире быть э, гибкими, быть хитрыми, быть приспособленными. Потому что выживает наиболее приспособленный, и если вы не знаете своих слабых сторон, если вы не знаете слабых сторон своих оппонентов, своих начальников, своих коллег, то, скорее всего, через вас переступят, и вы будете довольствоваться малым, если не сказать... Большего, да, скажем так. Поэтому первый тезис заключается в том, что мы не лечим неврозы, мы не подходим к этому с точки зрения психиатрии, мы адаптируем э, наших клиентов для того, чтобы они умели э, амортизировать те или иные события в жизни, от которых мы их не страхуем. Плюс их ставим, кто понимает. То есть не нужно пытаться... Э, Выпиливать из себя любые реакции тревоги, любые реакции беспокойства или озабоченности, какие-то накопленные обстоятельства в личной жизни, в профессиональной, которые вас так или иначе, скажем так, преследуют или сложный период у вас какой-то. Да? Мы учим людей амортизировать все эти события, чтобы они не разрушали вас и не выбивали вас из клеи. Второй тезис заключается в том, что мы должны знать наши слабые места, мы должны э, это понимать для того, чтобы их грамотно закрывать, и для того, чтобы вовремя нанести удар э, в самое больное место нашим оппонентам, которые пытаются э, э, нас, ввиду эволюционных э, э, инстинктивных процессов как-то завалить в этих самых джунглях не обязательно, что вы должны там с копьями бегать и всех там как-то крошить да, но дать по зубам а, людям, которые пытаются вами манипулировать которые пытаются надавить на больное которые поднимают у вас чувство вины или которые играют на вашем самолюбии это необходимо поэтому очень скоро вы увидите новый проект, который э, создан для всех людей, э, он создан прежде всего для людей, которые хотят научиться понимать свои слабые места, разбираться в слабых местах людей, он будет разделен на две такие большие части, мы посвятим этому несколько дней на белую и черную части. Да? Белая часть эмоционального интеллекта будет заключаться в исследовании собственных уязвимостей, в управлении собственными эмоциями, в э, четком понимании собственных э, паттернов и своих сильных и слабых сторон, а черная часть этой программы будет заключаться в нанесении э, сложных ударов или очень такое эффектное оппонирование э, вашим соперникам. Я уделю равное значение белой и черной части. Я надеюсь, что никто не будет черную, так сказать, часть эмоционального интеллекта намеренно применять во вред. Но я представляю, что это инструмент контратаки. Да? То есть, если вы понимаете, что вами манипулируют, если вы понимаете, что вас пытаются разрушить, вас пытаются выжить, вас пытаются отжать морально, и не только. Вы должны знать, как какие слабые места у кого имеются, как получить должность, как получить желаемую шубу. Это очень такая будет интересная часть, как взаимодействовать девушкам с мужчинами, видя их определенные эго проблемы. Девочкам понравится черная часть в этой связи. Вот. Молодым людям эта часть понравится, что они смогут не как раз-таки попасться, так сказать, на уловки этих самых э, не, хит, не, не глупых девушек, да, и не поведутся на э эго комбинации. Которые в итоге вас склоняют к тем или иным э, покупкам, тратам, действиям, обещаниям, подписаниям, ну и так далее. Да? Вот. Поэтому черная часть будет достаточно откровенна. Я еще раз надеюсь, что вы ее будете использовать только в качестве контрзащиты. Там будут политехнологические инструменты, там будут э, такие вот инструменты не хочу сказать слово соблазнения. Но назовем это так, управляемой манипуляцией для того, чтобы человек сделал так, как вы хотите. Да? Вот. Поэтому это будет такой очень закрытый курс. Я не хочу, чтобы на нем было там, большое количество людей. Вот. Ввиду того, что все-таки хотелось бы, чтобы эта технология осталась в каком-то там ограниченном количестве людей. Там, самыми такими людьми интересующимися, адекватными, так сказать, да? вот. Чтобы на ней не было там школоты, которая потом пойдет и применит какие-то инструменты, потому что девочка там его обидела. Поэтому мы постараемся ценой, так сказать, отсечь определенную категорию граждан. Да? Вот. Еще раз вернемся к неврозам. Давайте не будем просыпаться каждый день со словами, когда мой невроз вылечится. Я вам предлагаю забыть о вашей вегетатике, потому что она не является проблемой, она является следствием. И сосредоточиться на правде, сосредоточиться на тех недопущениях и сверхценных задач, которые у вас не реализуются, задаться вопросом, а как я себя веду, почему я получаю те или иные результаты, и как я себя не веду, чтобы получать те или иные результаты. Вот. Сегодня мы постараемся разобрать два кейса. Я со своей стороны тоже постараюсь, чтобы они были интересными, чтобы вы смогли в них себя увидеть. Поэтому давайте начинать. Как сделать так, чтобы он сделал так? А по большому счету да, это не сложно. Если вы знаете слабые струнки ваших так сказать оппонентов, то выстроить нехитрую комбинацию, чтобы человек либо уехал в отделение неврозов, либо вообще пожалел, что с вами связался, либо потерял лицо, это не очень сложно, скажем так. Да? Учитывая, что в каждом из нас есть невротическая личность, э, поверьте, э, подобрать аккорд, чтобы эта невротическая личность э, зазвучала, это не представляет трудности. Просто нужно пощупать, так сказать, эти струны и научиться на них играть. Да, это прекрасно умеют наши политики. Я долгое время это оставлял, так сказать, за кадром. Вот. Ну, мне кажется, что поскольку я начинаю больше заниматься преподавательской деятельностью в нашей школе, да, и все меньше уделяя внимание профильно неврозам, то мне вот этот курс очень кажется органичным, потому что он и есть эмоциональный интеллект, потому что вы, если читали книжки по эмоциональному интеллекту, которые представлены в наших книжных магазинах, как вы заметили, они достаточно поверхностные, да. Вот. Я понимаю эмоциональный интеллект не очень поверхностно. Я его понимаю из огромного опыта терапии невротических личностных расстройств. И понимая, как ломаются люди, я умею их чинить. Но тот, кто умеет что-то чинить, умеет и ломать. Да? Вот. Поэтому будет представлена и черная, и белая сторона. В нашем логотипе, который вы видите На ваших голубых экранах Как раз таки представлена Двойственная дуальная концепция Ее можно рассмотреть как С точки зрения белой стороны Где у нас представлен Будда Такой вот он Добрый, принимающий Управляющий своими эмоциями там, Серединный путь там, э, Принятие да? И ферзь шахматный Который является очень сильной фигурой на доске, который является таким зачинщиком самых сложных комбинаций порой вот, поэтому рекомендую вам присмотреться к этой теме независимо от того есть у вас невроза или нет у вас неврозов, это программа которая в принципе ответит на все ваши вопросы и по неврозам и по людям мы поговорим очень много о правде может быть, у кого-то розовые очки наконец-то снимутся, так сказать, не неразбитыми вовнутрь, потому что потом вынимать стекла из ваших глаз, поверьте, не самая приятная задача, так сказать, да. и для вас, прежде всего. Вот, она достаточно накладная. Поверьте, гораздо дешевле предупредить разбитые розовые стекла, чем потом героические выковыривать оттуда эти самые стекла из глаз для психологов будет ли полезен курс вы знаете, я думаю, Сергей, он будет полезен для всех неважно, вы психолог или дворник или вы дом, дом, самая домохозяйка или вы менеджер или вы руководитель студент, абитуриент он будет полезен всем понимать, понимаете как, как, как работают люди а люди – это порождение привычки. Да? И понимать, как они устроены, на мой взгляд, должен иметь каждый. Поэтому эмоциональный интеллект – он очень важный такой навык. Просто его можно разделить на белую и черную сторону. Вот. Я вас с этим познакомлю. Давайте искать наших самых эм, кейсов. Будет полезно, безусловно. Я вообще не помню, чтобы я делал неполезные продукты. Просто кто-то ответственно к этим продуктам относится, а кто-то не очень. Давайте. Не могу справиться с «не получается». У меня не получается вытащить себя из кинотеатра прошлого. Есть постоянная тревога. Ой, как много. Вот В этой точке роста очень-очень-очень много запросов. Что не может меня... Не радовать. Не получается вытащить себя из прошлого и с постоянной тревогой и навещенной мысли по этому поводу. Марго. Не могу справиться с чувством перманентного стыда и небезопасности, как будто не даю себе жить. Здравствуйте. Не могу справиться с тревогой после того, как бросила молодого человека, находящегося в армии, и начала новые отношения. Не получается начать новую жизнь. Держит вина за старое не получается справиться с сильной привязанности к сестре близнецу Давайте разберем тему, которые для многих тоже были... Ну, все кейсы, они для многих актуальны. Давайте вот этот кейс попробуем разобрать, потому что кто был на сезонах, тот помнит о том, что мы много говорили про образы, из-за которых создаются наши эмоции, да? И я представлял такую оригинальную концепцию, так сказать, кинотеатров прошлого, настоящего и будущего. Да? Но кинотеатр прошлого и будущего, между ними холл настоящий. Вот Марго пишет, у меня не получается вытащить себя из кинотеатра прошлого. И есть постоянная тревога и навязчивые мысли по этому поводу. Я так понимаю, что Марго иллюстрирует воспоминания, которые она не может отпустить. Давайте попробуем разобрать этот кейс. И посмотрим, что стоит за этим. Марго, пожалуйста, позвоните мне. Потому что тема воспоминаний, которые мы не можем отпустить из прошлого, она достаточно актуальна. И хотелось бы... Алло. Добрый вечер. А вы можете видео выключить? А, да. Да, минутку. Да. Вс, супер. Не, опять. Вот, вот. вот. Да, супер, прекрасно. Добрый вечер еще раз. Вас зовут Марго. Я вас uh -huh. внимательно слушаю. Да, значит, проблема большая для меня. Замужем почти 20 лет мы не могу отпустить человека, с которым. Два раза во время моего замужества у меня была, так сказать, ну, афера или отнош, ну, отношения, и постоянно туда, в этот э, кинотеатр, себя сама закидываю, хотя непроизвольно мысли закидываются туда сами, хотя их отметаю. И не могу отпустить вообще, то есть это какой-то как параллельная жизнь в моей голове. А что это за параллельная жизнь? Что это за воспоминания? Ну, что было бы, если бы, например, мы все-таки бы тогда сошлись, если бы ничего не закончилось. И так как это э, два раза было с одним человеком, э, через такое долгое время, долгие года не могу из этого кинотеатра себя вытащить. А чем он вам так понравился? Ну, зацепил. Ну, я понял, о чем? потому что не, не знаю, и что самое страшное, что действительно пару лет назад я из-за него собралась уходить от мужа, но не потому, что здесь в семье все плохо, наоборот, здесь даже очень хорошо, а потому что я думала, что с другим будет еще лучше. Uh -huh. так чем же он вас зацепил? Mm. с собой какой вот он, какой... <смех> характер совершенно другой, как, э, как у мужа, например, и более такой, э, он более грубоватый, так сказать. Мой муж более утонченный, а тот более такой <смех> грубоватый, поэтому абсолютно разные люди, но все равно он какой-то глубокий, вот как-то вот он меня зацепил, я не могу его вообще забыть. Первый раз мы встретились с ним 22 года назад, потом у нас у нас еще не получилось, потом э, 10 лет спустя, и потом вот еще раз пять лет назад. Угу. И, и вот все. Сижу в этом кинотеатре как дура, хотя уже ну, понимаю, что все это, пора себя оттуда тащить, но мысли сами себя, меня ведут туда. И как вам в этих мыслях туда? Мешают они мне, потому что вообще-то мне можно другими вещами заниматься, но я постоянно там кручусь. А что, как будто а что, я сама себя а что, туда закручиваю, да? Ну, ну, вам, ну же, вам же там было хорошо, что не закручивать-то? Ну, ну, да, ну было хорошо, но все очень плохо закончилось, потому что э, все разы этот мужчина, как бы, то есть от него от, от, от, исходило то, что у нас ничего не получилось. Хорошо, давайте все-таки вернемся к моему вопросу. Чем же он вас зацепил? Характер, как вы его бы описали, как он себя ведет с вами? Ну, с одной стороны хорошо, но с другой стороны, как бы, он не стелится к ногам, так сказать. Давайте без обтекаемых формулировок. Чуть попроще, по примеру. Да как же он себя ведет? Ну, немножко погрубее. грубее Конкретнее. Mm. Ну, я не знаю, не могу сказать, что он там прям такой грубый, но, по крайней мере, он... Если я привыкла, что мужчины часто делают все, что я хочу, он как раз абсолютно не такой. Не делает все, что я хочу. И не делал. И как вам от этого? Не очень, честно говоря. Почему? Ну, потому что я привыкла, что я всем нравлюсь и меня все любят, и э, он вообще практически один единственный мужчина в моей жизни, который, так сказать, меня от, ну, отвергнул. Вот. Вам не кажется, что вы сейчас ответили на свой вопрос? Ну, это же ну, неприятно. То есть мне это ужасно неприятно. Тем более, когда мы с ним расстались в прошлый раз, это для меня большая, очень трагедия. Я переживала очень, и я уже действительно хотела, собиралась тут от мужа уйти, вот, все такое. И, а потом в первый, последний момент он стал как бы, потому что у него тоже семья. Угу. И ну, вот и я очень-очень сильно, мне было очень долго плохо, так сказать. А, в конце концов он сдал назад, Да, да. Каждый раз он сдает назад, то есть два эти раза. Какой, Первый раз, когда мы встретились два года назад, мы еще вас, молодые были у вас, нас. Какой у вас большой незакрытый гештальт. А вы уверены, что если бы он пришел с цветами, вашими любимыми белыми лилиями, уверены ли вы в том, что он вам был бы долго нужен, если бы он пришел бы с цветами, сказал бы «я твой». Я буду с тобой, значит, я буду делать так, как ты хочешь? Вы, не вы... знаю. Yeah. У меня действительно были иногда мысли, когда вот мы с ним были вот блин, если он действительно сейчас расстанется, там скажет жене, там ребенку все, он уходит и вот придет. Неужели действительно я побегу? У меня были такие мысли, но я потом думала: ну конечно, побегу, Ну, yeah. так как этого не произошло никогда. Побежите вы побежите но очень на короткий период времени, а потом пожалеете. Объяснить почему? Да вы сами не заметили недавно, буквально там пару минут назад, как вы ответили на свой вопрос. Я процитирую вас. Я привыкла, что мужчина делает так, как я хочу. И это единственный мужчина, который не делал так, как я хочу, и в итоге держал какую-то дистанцию и под, mm -hmm. и под конец все равно не случилось так, как я хочу я сейчас буду говорить очень так вот популистски что ли, да, без терминологии постараюсь судя по всему это действительно тот самый мужчина, который остался для вас не не вписался в стандартный, такую, знаете не хочется говорить слово покорение но он не припал к вашим ногам а когда мужчина не припадает к вашим ногам, для вас это фрустрация, потому что вы чувствуете, что тут незавершенное. И если бы он к ним припал, и вы бы оба развелись, то э, с большой вероятностью вам бы с ним очень стало скучно, очень быстро. И вы бы mm -hmm. искали бы следующего мужчину, который бы не припал к вашим ногам. Потому что, как вы сказали выше, Ваш муж очень утонченный и, скорее всего, делает так, как вы хотите. Поэтому он вам перестал быть интересным. А когда вы встречаете мужчину, который не делает так, как вы хотите, но в то же время проявляет к вам интерес, у вас, у вас возникает такой азарт. И этот азарт у вас зафиксирован с детского какого-то паттерна получения того, что вы хотите через какое-то поведение. И здесь, в данном случае, мы говорим, скорее всего, о том, что если бы о, вы закрыли, в кавычках, так сказать, этот самый гештальт, да, mm -hmm. а, то с большой долей вероятности, я повторяюсь уже, вы бы перестали им интересоваться. А до сих пор вы это вспоминаете, потому что это незакрытая победа, в кавычках, она вас будоражит. И то, что вы говорите, как бы было бы с ним там, это фантазия. На самом деле, вы не закрыли традиционную схему. Встретились, понравилось, проявил, покорила, покорил, покорила я его, признался, готов на все. И когда мужчина для вас готов на все, вам становится неинтересным. Ну, может быть, с одной стороны, с другой стороны, там была ну, очень такая сексуальная химия, что никогда у ни, меня ни с кем другим не было. Мы к сексу еще не переходили, сейчас перейдем. Окей. Okay. А, потому что это была психологическая такая штука. Но, а, как вы правильно заметили, дополняет весь этот аффект вот этой вот эмоционального такого винегрета, да, уникального, так сказать, скорее всего еще одно совпадение, да, помимо вот этого дистанцированности и вот этих вот отношений на расстоянии, на, вот, на вытянутой руке, так сказать, еще действительно совпадение в сексе, потому что скорее всего секс мягкий, как вы сказали, утонченный, такой вот, он для вас э, всегда не был э, объектом интереса для вас объектом интереса все-таки было что-то дерзкое. Угу. И он как раз таки попал, знаете, как снайперский выстрел в эту дерзость, в эту такую уверенную мужскую позицию, где фактически вас могут и не спросить особо. Вот, и не извиниться, так сказать. А проявить такую мужественность, Настойчивость э -э В какой-то степени Грубость, как вы сказали И это как раз тот секс, которым Вы всегда нуждались Поэтому он действительно <ator devenises> является Метафорой по двум, как минимум Таким вот точкам Это характер секса И характер его поведения в сексе И вообще в жизни э Где вы, просить за выражение, уже возбуждаетесь Только при том, как он себя ведет <связывая> да. Вот. И это и есть та самая метафора с юностью. Сейчас мы к этому придем. А... Второе это то, что он оказался в итоге-то и недоступный до конца. Не победили вы его в этом смысле. А... Я даже смотрела ваш вебинар про как пережить расставание и почему-то мне, ну, я вроде башкой понимаю, да, а вот вылезти из этого кинотеатра я не могу вообще. Ну, смотрите, если бы у вас был сегодня такой секс, и если бы у вас были бы какие-то эмоциональные перипетии, которые наполняли бы вас эмоциями, то вы бы забыли бы про это. Но, скорее всего, у вас жизнь достаточно размеренная и достаточно утонченная достаточно такая традиционная и такой эмоциональный штиль от которого вас укачивает угу. вот. а для вас эмоциональный штиль это вроде как знаете социально все хорошо и все угу. так вот понятно, размеренно и что тут собственно говоря веслами грести а от этого штиля вас, вас, вас укачивает вам хочется эмоций, вам хочется драйва вам хочется такой грубости, интриги, характера, какого-то какой-то драматургии и поэтому вы его вспоминаете, поскольку он дал вам как раз эту драматургию Он дал вам это возбуждение уже только от того, как он себя ведет, даже не притрагиваясь к вам вот. И поэтому вы скучаете, то есть вы скучаете в частности не по нему Вы скучаете по тем эмоциям, которые вы ощущали рядом с ним Когда мужчина грубый в кавычках и ведет себя именно так, как вас возбуждает когда он не покоряется, не подчиняется вам и не делает так, как вы привыкли. Все это держит вас в возбуждении, так сказать, в азарте. Поэтому эти чувства ваш мозг запомнил, поскольку они были очень яркие, очень такие вот эмоциональные, скажем так, да? И сравнить вас сейчас не с чем. То есть он на карте головного мозга, если так сказать, он такое яркое пятно. И, конечно, по сравнению с тем, что у вас есть сегодня, это яркое пятно всегда доминирует. И вас все время туда выбрасывает имеет ли значение что его социальный статус немножечко ну так сказать пониже моего то есть если например там мы из какого-то определенного там не сказать класса ну как бы там с определенным достатком у мужа определенная там профессия или позиция а у другого немножечко все попроще так сказать я и мне близкие подруги говорили чё дура уходить собралась ты че? ты пожалеешь еще сто лет ну а я так а сказать это... вся в любови была я... ну... Называйте это как хотите, но я не думаю, что это для вас актуально, потому что социальный статус и то, что вы описали, это для семейной домашней размеренной жизни. Uh -huh. uh, я не очень уверен, что вы с ним планировали uh, такую социальную размеренную жизнь. Вы получали там другие эмоции, как раз-таки которых нет в вашей социальной жизни. Uh -huh. Если бы в вашей социальной жизни, в которой вы сейчас живете, и которой привыкли, были бы грубость, эмоциональность, uh, недоступность, uh, тот секс, который вы хотите. И такие вот эмоциональные яркие какие-то обстоятельства, то вам было бы попроще, mm -hmm. потому что сейчас вы в штиле, вы в озере, красивое озеро, такое насыпное, там гольф mm -hmm. все хорошо, mm -hmm. но в этом красивом насыпном очень правильном комфортном озере вам плохо, потому что хочется эмоций. Mm -hmm. А как вам кажется, Марго Германия, да, я так понимаю? Да. Ну, я по акценту. А, ну, так сказать. Значит, а, а как вам кажется, почему с юности вы а, выучились, что вот это за поведение, вот вы же говорите, я привыкла, что мужчина делает так, как я хочу. Здесь у меня ряд вопросов. Первый вопрос. Как вы этому научились? Что вы этим получали? Разная от э, каких-то материальных благ до э, чувств. Какие? А научилась, не научилась. Это как-то само по себе инстинк инстинктивно, интуитивно может быть. Назовем это пускай интуитивно, но когда-то маленькая девочка попробовала и получила то, что ей нужно. Может быть, но я, честно говоря, этого не помню. А расскажите про ваши отношения с папой. Mm, хорошие, такая семья, вообще идеальная, типа, да, родители уже очень долго вместе, э, но у меня тоже в школе немножко такой отличницы синдром был, хотя сейчас я его немножечко, так сказать, удалила, потому что надоело постоянно стараться и всем нравится. А так отношения с папой вроде хорошие. У меня мама очень такая доминантная, а папа меня всегда любил и защищал даже немножко. Скажите, пожалуйста, а вот эта отличница... И желание всем нравиться и быть такой светской, правильной, с культурной семьи. Это вот как оно вам всегда было? Mm, ну, ну, вроде нормально, но у меня, что еще есть, очень сильный... Э, я очень многого боюсь. То есть, эм, например, даже по работе, да, у меня вроде хорошая как бы, позиция, но все равно у меня есть начальница сверху. И если, например, она мне звонит, у меня уже все, у меня уже все сжимается. Хотя, и, в принципе, я знаю, она мне ничего, не, ничего плохого не скажет. Но у меня всегда страх перед кем-то, там, не знаю, раньше, перед учителями или там, перед экзаменами. Вот это вот, или даже перед мамой как-то раньше было. Ну и перед папой иногда тоже. Вот страхи у меня такие есть иногда. Ну, а так, в принципе, с папой отношения были нормальные. И семья вроде нормальная. То есть, по крайней мере, я ничего там не вижу такого, а что мы, может мы, быть мы в корне Мы не рассматриваем мотива. эту историю из серии «Нормальная» и «Ненормальная». Мы ну, так не оцениваем. <как> мы говорим о том, что вот это ваше желание. Смотрите, вы сегодня выстроили вашу жизнь с мужем вот точно так же, как вы ее описываете в детстве. Правильная, пятерошница все хорошо. Озеро, штиль, все, угу. вот, все вот хорошо. Но есть такое чувство, что внутри вы нуждались время немножечко в отклонении от этого штиля. Угу. А вот как так случилось, что вы с одной стороны пятерышница и всем нравитесь, такая правильная, воспитанная, а внутри немножко другое? И как вы всегда это подавляли? Потому что этот же самый мужчина, который вас зацепил, он же на самом деле увидел вас такую, какая вы есть. Да. Ты какая? Вы? Я сама не знаю, честно говоря. наверное, не такая уж примерная, как... Вот, так, не такая уж и примерная. И вы с ним были кем? Mm. Наверное, не такой примерный, как вы всегда оказались. Ну, наверное, да. И вам это понравилось? Да. да. Наконец-то я могу быть не такой хорошей пятерочницей. Я могу выйти за условные рамки и кайфануть. И он вам это предоставил. И вы скучаете mm -hmm. поэтому, потому что до сих пор находитесь в этих самых рамках. И как вы себя подавляете, всю эту далекую жизнь. Ну, я не могу сказать, что я какую-то свою прям внутреннюю натуру как-то подавляю. То есть, ну, к примеру, да, то есть если мне, например, хочется какого-то там азартного секса, у меня он с мужем есть, то есть он не, не только там какие-то цветочки и бантики, а, ну, <laughs> если так сказать, мне по грубее надо, то у нас, в принципе, там тоже идет по грубее. Но с кем просто была химия какая-то другая, там просто... Не знаю, с одного Смотрите, движения. А здесь да. надо как-то над этим немножечко работать, да? да ну, я, по крайней мере, я, как я... говорить об этом, там, да, как-то что-то вместе обсуждать. А там было все понятно без слов. Да. Я думаю, что если вы хотите задаться аналитическим вопросом, почему же меня и что меня, меня так в нем зацепило, я думаю, что ответ будет, э -э кем я была с ним. Это вообще для девушек очень важно Когда они цепляются В какие-то эмоции и воспоминания Надо задать вопрос, а кем я с ним была И очень часто ответ такой Я была с ним такой Какая я всегда хотела быть Или я была с ним настоящей Или я с ним получала То, что не могу получить в обычной жизни Или я с ним Закрывала те потребности Которые закрываются В других моих сейчас социальных жизнях Так сказать поэтому вы скучаете именно по закрытым потребностям, uh -huh. и, возможно вы там были с ним более такой такой, ну назовем это субличностью, да, в кавычках, то есть вот эта отличница, которая всем нравится из хорошей семьи, да, и это такой, может быть, был какая-то ваша такая теневая часть, такой скелетик из шкафа, который выходил, танцевал, uh -huh. а потом обратно в этот шкаф залезал, может быть вы как раз-таки вспоминаете именно эти моменты. Это достаточно типично для нас, потому что мы вынуждены в большинстве случаев держать этих скелетов в шкафу, так сказать, и потом мы очень сильно скучаем по тем обстоятельствам, когда мы могли их выгуливать, этих самых скелетов. Вот... Я просто иногда даже действительно жду, что он напишет или позвонит, или иногда там даже открою WhatsApp, смотрю там, не знаю, часами на его фотографию, или там даже жду, пока он онлайн появится, какая-то, блин, как дура какая-то, это вообще. -то. И вот прям я ну, не сражаюсь. могу его выкинуть. Вы, И хотя пять лет прошло, но ну, все давайте равно, я хочу его выкинуть, честно говоря, Посмотрите, из головы. Значит. Теперь подходим к закруглению. Не ставьте, вот ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь его выкинуть. Чем сильнее вы пытаетесь его забыть, тем хуже вам будет. И что, что делать теперь? Сейчас объясню. Чем сильнее мы пытаемся кого-то забыть и делаем усилия, чтобы кого-то забыть, тем хуже нам. Потому что мы не можем... Вот, этот, вот эту точку в головном мозге мы не можем просто взять, знаете, вот и огнетушителем потушить. Принудительно. Так физиология не работает. Если этот человек, во-первых, так, прям по пунктам, да. Первое, вы должны понять, кем вы были с ним. Что он такого эмоционального с вами вытворял и вы вытворяли, что вам так сильно понравилось. Какая была правда, какой вы были. Какие, что он такого вам дал, где вы э, открыли какую-то свою часть, которую не могли открыть с другим человеком. Это первое, чтобы понять это. Второе. Не пытайтесь его забыть. То есть не нужно вот это делать, потому что сила сопротивления будет прям пропорциональна силе вашего напряжения. Поэтому э, надо принять, что да, действительно, в моей жизни был там Ганс, Который, значит, смог повести себя так, как мне, скажем так, было, всегда хотелось. Он был недоступный, он был такой вот грубый, он был такой вот харизматичный. Он был как раз тем самым таким портретом мужчины, который не делал так, как я привыкла всегда. Его уверенность, его... Такая вот, я просто представляю, да, его там, харизматичное поведение уверенное меня всегда возбуждало. Я понимаю это. Я не буду это гонять из головы прочь. Я могу туда прийти, в эти воспоминания, вспомнить эти эмоции. Это нормально. Третье. А в идеале... Если бы вы поняли, какие эмоции он вам давал, и попытались бы в своей жизни как-то наполнить ее схожими эмоциями, тут уж вам придется как-то подумать на эту тему. Потому что когда в нашей жизни возникает человек, который закрыл наши теневые такие потребности и открыл шкаф со скелетами, и нам понравилось, как эти скелеты танцуют, это, знаете ли, такой прям наркотический впрыск в голову. Mm -hmm. И вы будете скучать по этим чувствам. Это, знаете, как один раз, простите меня, бахнуться сильным, сильным наркотиком, а потом э, скучать по этому ощущению. Это примерно yeah. так же. Вот. Почему на тяжелые наркотики очень быстро люди подсаживаются, потому что они получают такие ощущения, которых в обычной жизни не получить очень ну, редко когда могут, если не сказать невозможно. Вот. Поэтому это очень опасное дело такое. Да? Вот. Угу. И а, он фактически впрыснул у вас такое количество эндорфина, такое количество эмоций, такое количество гормонов, что мозг это запомнил. Он не сможет это распомнить. То есть, если вы спрашиваете, как это выпилить, то вам надо сделать трепанацию черепа. И в ту зону мозга, где кроются воспоминания от эмоций, пережитых в этот момент с контактом с этим человеком, надо там внести определенные изменения в этот мост, там, паяльничком прижечь какую-нибудь зону, чтобы вы вообще забыли. Тогда это все закончится. Но я бы не рекомендовал вообще пытаться это забыть. Оставьте это как часть вашего эмоционального прошлого. Представьте себе, что это не прошлое, по которому вы скучаете, а что это опыт, который вот когда-то был такой эмоциональный. И попробуйте в своей реальной жизни научиться получать схожие чувства с мужем, там, еще с кем-то, вместе. Ну что, еще любовника искать? Третьего? Но тут уж каждый сам решает, кого ему искать. Кто-то кто делает э, по-разному. Тут нет ответа такого технического, что вам надо делать. Тут э, и не может быть такого ответа. Тут задача понять, что если вы с мужем не получаете подобных эмоций, надо задаться вопросом, а можно ли с мужем вообще вот эти эмоции получить? А можно ли как-то вот, находясь в жизни, в которой я сегодня живу, как-то эти эмоции смоделировать? Чисто вот технически. Если вы поймете, что нет, но так в жизни бывает, когда мы сегодня руководствуемся объективностью, вы говорите, я живу в хорошей жизни, у меня все устраивает, да, у меня был mm -hmm. такой вот человек, который открыл шкафчик, в котором у меня были такие острые эмоции. Вот вам такой небольшой оф топ Знаете, я не могу сказать хорошо это или плохо, но подавляющее большинство женщин, которые замужем и которые живут такой семейной размеренной жизнью, скучают не по сексу с мужем. Угу. Они скучают по тому энергичному бездельнику, с которым они познакомились где-нибудь на берегу Карибского моря. И они говорят, так вот, без, без, без купюр, без камер, что это был лучше сексовых в их жизни. Но продолжают уже давно жить другой, со, со, со семейной такой размеренной жизнью. Люди обожают себя обманывать. И это обычные вещи. Просто вам надо понять, что вы сегодня же не будете махать шашкой. Ну, какой смысл там рубить суп, на котором вы сидите? Это, ну, мягко говоря, ну, странно. Но было, был человек, который дал такие эмоции. Да, он там, открыл мои там, скелеты, они потанцевали, кайфануло, Много адреналина, много эндорфинов. Было круто, было классно, здорово. Вот иногда вспоминаю, да, имею право вспоминать. Да, когда хочется, вспоминаю, иногда скучаю, конечно, по этим чувствам, потому что, черт побери, там все тряслось и так далее. Но никто об этом не будет вспоминать. Каждая женщина об этом вспоминает так или иначе, когда у нее это как-то вот сегодня не так. А вот если у женщины был какой-то энергичный бездельник, какой-то период времени, который открыл эти шкафы и там, там забрызганные обои, да, то а, если в ее реальной жизни ее молодой человек или ее мужчина дает ей ну, достаточно эмоций и дает ей такое вот разнообразие и палитру разных эмоций, где ее скелеты тоже выгуливаются, то тогда вот этих воспоминаний будет меньше потому что но ну, как бы одна история что сегодня я тоже эти скелеты они там не пылятся а у вас судя по всему пылятся угу. и угу. здесь э, мы можем только эту ситуацию как бы поднять да мы можем ее увидеть мы можем не гнать эту историю с прошлого то есть ваша ошибка больше не в этом не в этих скелетах а в том что вы пытаетесь это забыть а вам надо с этим подружиться что да, была история, открыли скелеты, попал в такие-такие-то вещи, потому что я всегда была отличницей, всем нравилось, и за мной там все бегали и делали, как я хочу, а тут появился энергичный такой харизматичный грубоватый бездельник, э с которым я испытала те эмоции, которых не испытываю с другими людьми. Это нормально. И тут, конечно, либо... Э ну, я сейчас никаких рекомендаций да, не даю. Тут либо такой энергичный бездельник должен появиться еще раз, либо вы должны просто с этим, так сказать, смириться, что да, такое было, вспоминать периодически, как-то там об этом думать, но в голове держать ясность и трезвость того, что сегодня у меня нормальная, размеренная, довольная, довольственная жизнь, которую я не буду рушить, не буду ничего менять, потому что от того, что я там кого-то вспоминаю, смысла нет. И последний тезис. А если бы этот Ганс Христиан Андерсон а, оказался бы в итоге моим, а я бы разрушила семью, и он бы там ушел бы, да, и мы бы с ним встретились на Эльбе, мы бы, конечно, бы занимались сексом, как выдоры, две недели напролет, а потом, когда я поняла бы, что он мой, и что, собственно говоря, я получила то, что я хотела то поймите, когда вы эти скелеты выгуливаете раз в год, то для вас, для ваших психических рефлексов с усиленным концом, это всегда ярко. Uh -huh. А если бы этот секс был для вас повседневным, я вам даю стопроцентную гарантию, что через три месяца вы бы перестали испытывать такие эмоции. Uh -huh. Он был для вас ярким, потому что он был для вас а. недоступным, б. редким. А если бы он стал вашей, вашей повседневностью, то, скорее всего, вы бы сегодня на кейсе бы сказали так. Здравствуйте, меня зовут Марго. Я когда-то познакомилась с Гансом, который дал мне те эмоции, в которых я нуждалась. Я развелась, он развелся, мы начали жить вместе, и через полгода я поняла, что уже что-то все не так. Как-то вот не тот уже, не те эмоции, скелеты уже натанцевались а он социально там и так далее вообще мне не подходит, потому что все совершенно начинает обрастать другими социальными экономическими вопросами. И вы бы впали бы в еще большую депрессию серии, что поэмоционировало, поэмоционировало, а дальше то жить как? Поэтому, наверное, а как есть? вы считаете, да. можно вот эти вот эмоции, которые как бы я тогда с ним искала, заменить, если уж меня здесь не хватает, если мне их не хватает здесь, в семье, чем-нибудь другим, ну, не знаю, каким-нибудь там хобби или там с парашюта прыгнуть, ну я утрирую, да, вот чем-то таким, или надо это обязательно эмоции из партнерских отношений? Это хороший вопрос. Это называется сублимацией, да? Тут вопрос к инфраструктуре. В Германии, как я э, знаю, очень так вот, просто относится к сексуальным потребностям и вообще к сексуальным каким-то э, вопросам. И я думаю, что э, вы можете найти какие-то хобби, обсужденные с вашим партнером, э, которые не разрушают ваш брак, не ухудшают ваши отношения, но в то же время вы получаете свой адреналин и получаете какую-то свою вот эту изюминку. В Германии много mm -hmm. разных клубов по интересам. Я вообще-то нет, это имела в виду. Действительно какие-то. Я просто заметила, что вот после того, как мы с ним расстались у меня меня понесло в шопогализм немножко. Но это вы пошли себя радовать, потому что девочка же не закрыла гештальт серии, он был не моим, и вы расстроились. Он же не стал, вы же жерлычок не повесили мое. И вы остались, знаете, как дали конфету пососать вкусную, большую, такую, как вам нравится, а потом выдернули и ушли. И вы надули губы и пошли радовать себя шапоголизмом, угу. наполняя свою фрустрацию другими удовольствиями. Угу. Могли и кушать начать. Ну вот это тоже, кстати, иногда есть. Ну вот поэтому это ваш типичный паттерн, когда не идет так, как вы хотите, и вас не удовлетворяют, потому что не хотят, да, или потому что там обстоятельства изменились. Вы идете и начинаете себя радовать, как ребенок. Угу. Девочку надо порадовать. Либо покормить, либо бантик купить розовые. Да, вот поэтому я спросила, если, может быть, уйти в какие-то другие хобби, которые адреналин... Ну, смотрите, мне... и заедание ну... пищевое – это не хобби, это такая не очень, не супер сублимация, да. Вот. А хобби – это могут быть разные хобби. Опять же, повторюсь, в Германии там великое множество вариантов, как вы можете получить эти острые эмоции. Ну, может быть, спорт какой-то там, я не знаю, или... Хорошо, я понял. Обычно такие женщины, как вы, неважно возраст, не возраст, там, нету тут ограничений каких-то, они обычно выбирают пилон, они обычно выбирают какие-то парные танцы, mm -hmm. а, они обычно выбирают какую-то такую социально яркую работу, где она может там подмигнуть кому-то, там как-то покакетничать. Вам же важно, чтобы за вами там кто-то вот так так сказать, проявлял инициативу, да? Mm -hmm. вот. Поэтому, что это может быть что-то такое социальное, это может быть какая-то сублимация в виде танцев, в виде парных танцев, таких вот интересных клубов. Это может быть какой-то, опять же, пилон, да, какой имеет прямое отношение к сексуальному выражению. Но судя по всему, вы нуждаетесь в определенном таком Эмоциональном переломе, где он вас переламывает в какой-то какой момент, а, и вы поддаетесь на это, поэтому здесь хобби, которое сымитирует вот это вот этот психологический паттерн, мне сейчас в голову такое хобби не приходит. А, дело тут не просто в банальном адреналине, тут дело в получении определенного удовольствия, в концепции недоступный человек стал моим uh -huh. может быть это можно спроектировать на каких-то сложных людей которых вы склоняете какой-то сделки или какой-то покупки и может быть для вас это будет какой-то личной победой серии Ну, сейчас примерно да там вы пришли uh -huh. продавать там какой-то дом какой-то паре и там значит такой вот такой сложный мужчина, и вы нашли к нему подход, и все-таки продали этот дом. Ну, это такое первое, что у него в голову пришло. То есть здесь надо подумать, как эту психологическую потребность попытаться сублимировать в хобби. Я сейчас затрудняюсь ответить. А вот как вы думаете, откуда вообще вот это у меня пошло, что мне хочется нравиться всем мужчинам? Вот, вот хочу, всем нравиться, действительно, чтобы но... вы вот на меня внимание обращали, вот что у меня, низкая самооценка, или вот почему, чего мне не хватает. Ну, тут разные могут быть гипотезы, но первая гипотеза – это то, что ваш папа себя так с вами вел. Он же удовлетворял ваши хотелки. Он был мягким человеком. Ну, вроде да. Ну, и муж ваш такой сейчас. Поэтому я думаю, что э, вот эта такая инфантильная черта удовлетворения хотела к девочке, <связывающие> это такая детская история, где то, когда я что-то хочу, оно случается. Вы таким образом подтверждаете собственную значимость, подтверждаете собственную удовлетворенность, так сказать, подтверждаете, что для вас люди готовы делать, да, и я покорила кого-то. И это значит, что я э, особенная. Поэтому с помощью вот этих вот побед, таких вот женских, так сказать, возможно, вы всегда доказывали себе что-то и получали параллельно от этого удовольствие. И вы, видимо, были на острие удовольствия с тем мужчином, потому что вот-вот победа была рядом. А потом ее, в итоге-то ее не состоялось. И гештальт, так сказать, не закрылся. Поняла. Примерно понятно, что надо по, по трем пунктам попытаться сделать. Да. Первое – понять, кем вы были с ним, какие там черти танцевали в табакерке, так сказать, да, что я получала конкретно. То есть такой некий портрет сделать этой потребности, которую выгулили, то что он нашел ключик к этой потребности. Но на самом деле, если быть откровенным, вот я сегодня говорил про а, курс по эмоциональному интеллекту черное и белое, да, вот это да. такая черная штучка, потому что в каждой девочке есть определенный скелет, в каждой пятерошнице, в каждой отличнице и так далее, есть очень сильная подавленная история. Эта история идет такими глубокими корнями в переносные и контрпереносные моменты по Дипову треугольнику с отцом или с матерью. И а, у каждого человека есть вот эта такая штучка, которая м, выходит за рамки а, общественных норм и правил, и ее всегда хочется выгулить. Но только так, чтобы об этом никто не узнал. Да. Да. И скорее всего, он просто нашел этот ключ. Он, в принципе, очень профи... он либо это сделал случайно интуитивно, либо он очень профессионально понял, как... что вам нельзя было подчиняться. То есть, вот если бы вы были кейсом на курсе «Черно-белое», то вы были бы тот самый кейс, когда он сделал все правильно. Потому угу. что если бы он сказал, Марго ты самая лучшая, самая любимая, давай будем с тобой вместе, тут бы все ваше напряжение бы и закончилось. А он воздержал в напряжении очень правильно и очень долго. Вот. И вот это вот напряжение у меня было все время, когда мы с ним Ну, общ... по... время общения он нашёл постоянно. Тот, да, он нашел тот самый ключ, о котором я говорил сегодня в начале занятий. Угу. Поэтому это ваша уязвимость. Стоит вам э, показать конфетку, а потом ее потихонечку от вас отдалять, то вы побежите за этой конфетой. Точно. Вот вам ваша уязвимость. Да. Теперь так разложилось все. Ну, Просто ну, на, на полочке. Ну, я рад. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарю. Можете опубликовать. Серьезно? Да. Там не страшно? Нет. Хорошо, я подумаю. Но это интересно, да. Окей. Ну, все понятно стало просто. Действительно. Супер. Спасибо. Я рад. Как там? Guten... Что? Guten Nacht. да. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Что здесь можно сказать? Здесь на самом деле очень хорошо а, проиллюстрирована вот та самая история, о которой я говорил в начале, да, про уязвимости. Я думаю, что очень наглядно и детально я постарался показать, как эта уязвимость выглядит и как а, может случиться в черной стороне да, эмоционального интеллекта, когда человек, понимая уязвимость, на нее работает так, что вы станете потом воспоминанием всю жизнь. Как говорится, вот вам мини-презентация мини нового курса. Случилось у нас вот так вот, так сказать, внезапно, да? Поэтому, девочки мальчики, надо знать свои слабые места.